Здарова, народ, с вами я, Просто Багет. Это попытка быть генрашером. Я испробовал очень много всех способов, разные билды, разные перки, разные тулбоксы с аддонами, которые могли бы помочь ускорить генраш. Я испробовал разные все, Ну, ничего годного не нашел. Разработчики настолько сильно нерфнули Toolbox, то, что даже с хорошими донами было трудно вычинить генератор полностью. Я взял перк Феликса, который бы увеличивал э -э, Toolbox после того, как я потратил бы его. Ну, он тратит не только Toolbox, конечно, но и все предметы. Но суть со сутью. Я первый генератор вычинил полностью. Даже почти не истратил штуку. Да, вот этот вариант был, конечно, хорошим, но только забивать перки на Генраж, некоторые перки и все такое, конечно, это того не стоит. Я испробовал разные варианты. И к тому, то, что лучше ручную починить и все такое. А тулбокс использовать как рукопильство. Но я слишком долго затянул. Приятного просмотра к самой веселой части. Игра против свинки. Она получилась достаточно интересной. Ля какое лобби. Шикарная Феликс. Королевский хинг. Шикарная Кейт Дэнсон. И просто... Сын по подруги. Кровавый Квентин. Курорт гора Орманд. Нас занесло опять на эту карту. Никто не ни подношение на эту карту не брал. Но она стала чаще выпадать. Маньяк еще неизвестен. К сожалению, твоя игра была достаточно очень скучной, потому что маньяк попался с АФКшным. И я один сорву просто не выдержал такого унижения. Опа, опа, опа. И просто ливнул из игры. Ясненько. Завести main. О, это свинья. Я испугался. Вы не понимаете... Фух, я... Блин, испугался. Какая... Как, капец небезопасная палетка. Оп. Сюда. Я заранее скину Окно закрыто, ты издеваешься? Любое окошко, любое окошко. Я этого не ожидал. Я тут размышлял, как мне денег починить. А тут... Фух, я испугался, я серьезно. Я не ожидал такого скримака. В последний раз так я пугался, когда в пассифа играл с этим... Фу. Вижу свинку. Ладно эти, о, в денег все. Генраж. Окей, я раненый, я чинил с боксом Я дост, я очень быстро. Я вообще не желаю увидеть там. потрачу целый тулбокс на этот генератор потрачу потрачу потрачу потрачу потрачу потрачу потрачу я на этот ген целый тулбокс феликс феликса ой, перк феликса активируется и потрачу все потрачу потрачу потрачу потрачу потрачу потрачу все на половину генератора у меня ушло полтора на тулбокса как же по нейрофили этот чертов перк тулбокс тоже стал таким себе. даже не хватило полтора этих гена ящика но я зато починил это круто я чинил раненым это очень быстро я чуть не промазал дуруруруру изи генраж мазафака свин Ой. Свинка еще никого не уронила. Я сломаю это там. Все, у меня нету этого. Как там? Тулбокса нету. Возможно, к счастью. Зато я активировал один генератор. И мои тимметы тоже оказались майнсерами и генрашерами. За всю игру только он, а, свинка смогла поранить нас всех. Ген сломан. если сейчас, свинья. Пес, тут треугольник Окей, два генератора прям впритык друг к другу я знаю то что там есть такой генератор который чинит но он не продолжит тот денег хотя мы этим это могут сейчас завести если не они... о, если они сейчас заведут то я убегу г г г нужно куда квантина смотреть Квентин черный скил человек белый карта белая свинка гоняться за другими это уже хорошо я бы сейчас наверняка вычел бы денег если бы не... не просто не гулял бы Возможно, они тоже чинят, но я тоже для компании вычиню. Я всю карту какого нахожусь раненым но я сделаю, но я буду полезным. если сейчас кого-то уронят то свинка кажется за, за, за физки да да я выжидал до ноги дают ген ура генраж сила генраж ни у кого не оказался вот там чинили давай давай давай давай А, ты тоже раненый. 12 минут катки. Свинка могла только всех поранить. Какая плохая игра, Свинка. Но в начале игра она, конечно, мне знато напугала. Капец, приседаю, конечно дэвид где дэвид я иду за тобой мой мальчик у него у нее нету наеда капкан глазик жалко нет глазика глупые глупая свинка Какая же глупая свиночка. Наед? Что? А, не наед. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не время! Не время, нет! Фух, как она тупанула знатно. не не, не не, не, нет окей у не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, нет не, нет нет нет нет нет не, я приму удар, когда у меня череп закончится. Все, черепушка закончилась. Лол. <свят> <свят> Ускорение, ускорение, ла-ла-ла. Забей на меня. Ты должна хранить своего чувака. Да, ускорение надо. Ну, давайте, спасайте. Бегу. Если они открыли те ворота, я значит открываю эти? <свист> Опа, и спасли. Куда подоснял? Какая-то неопытная синка попалась. <свист> Давайте убегайте. Я хочу посмотреть, как вы умираете. Серьезно, вы Вы можете сбежать. Феликс, где Феликс? Ты что творишь? да зачем да да да да да да да этим шлемом Веселье, веселье, веселье! Веселье. Давайте, спасайте, я принимаю удар. Давай. Молодец. Окно, окно, окно, дайте мне окно. Я слышу, я слышу, как она за мной гоняется. Я не могу, мне даже орешки нету. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Нет. Давайте, давайте, стопьте стопьте е, стопте. Крык близко, крых близко. Да-да, пили, пили, пили, молодец. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Да-да-да, да, веселье, давай, давай, давай, Феликс! Еее, молодец, я. Ууу, Кейт, прячься. Прячься, Кейт. Я ползу. О, у меня мало времени. Кейт. Кейт, прячься. Умоляюсь, прячься, Кейт. Давай, давай, давай, давай, давай. Поднимай. Поднимай меня. Нет, не убегай, Кейт. Кейт. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Умоляюсь, свинка, отпусти меня. Пожалуйста, я не, я не доползаю. Нет. Зачем? Свинка? Давай, пожалуйста. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Давай, давай, давай, давай, ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. нет, не бери меня. <От pull time> нет, нет, Не, нет, нет, Вырвись, нет, нет, не успеваю. нет, нет, нет, нет, нет, <aka должны> беги. Беги, беги. <Dynamik> нет, нет, нет, нет, нет, нет, меня то за что? А, -а, -а это было весело. Генерал Шерислипы. Зато они выжили. Я умер от коллапса. Зачем вы вообще открыли ворота, изи <haben> Ой, ладно, это было весело. Насколько было весело? Вот настолько. Свинка, конечно, отыграла плохо, но зато весело было. Первый ран камон! Вы могли более хорошую игру показать. Да, я понимаю, я. Ладно. Это было весело, что-то чем-то.